начали отвечать на вопрос о том, что что больше всего беспокоит людей, которые к вам обращаются, которые к вам приходят на консультацию по вашей специальности. Ну, и, я вот как-то в таком частном приеме индивидуальном, конечно, каких-то ну, как бы, фильтраций никакой не делаю. Люди приходят с тем, с чего они приходят. Но приходит с, больш... с большими ожиданиями, что психотерапия может как-то помочь им качество жизни изменить улучшить, приходит с переживаниями от разводов, от расставаний, от потерь близких, ну, как бы такой вот достаточно обычный что ли, да, человеческий перечень. Ну и в том числе, я понимаю, что вы хотели упомянуть, и в том числе вот с химической зависимостью, которой я занимаюсь, да, приходят люди вот с зависимостью, с разрушенными жизнями и с желанием что-то изменить. Ну, давайте поговорим тогда о людях, которые подвержены зависимости разного вида. Ну, понятно, что наркотические зависимости, алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, они всем так сказать, уже известные все, более-менее в курсе дела. Но один только вопрос я хотел бы вам задать с вашей точки зрения, а потом перейдем к другому виду зависимости. В последнее время очень, так сказать, география и количество людей, вовлеченных в эту зависимость, все расширяется. Это игроки. Игроки разного вида, разного плана, то есть игроки в какие-то азартные игры, в казино, скажем так, игроки в лотерею и игроки компьютерные. Но потом вот вы ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как вы считаете, существует мнение такое, что, скажем, ну, во-первых, и наркоман, и алкоголик – это люди больные, это мы знаем. Но врачи считают, что это практически не лечится. И вот тут, наверное, выступает психология, которая, говорят, лечится. Ну и существует действительно общество, которое называется «Анонимных алкоголики». Вот, у них есть «12 шагов», программа специальная – как вы считаете, все-таки зависимость – это лечится или не лечится? И можно ли внутри этого вопроса, скажем так, ну, вот человек, то есть, все, человек завязал, подшился как угодно, то есть, не-не. А, а может быть, есть такое внутри этого, что человек все-таки, ну, так сказать, вылечился, неважно, там, медики, психологи, и решил по чуть-чуть, так скажем, по праздникам. Как вы считаете? Лечится или не лечится. На нет такого прямого ответа: одного, лечится или не лечится, но исцеляется скорее. Исцеляется. Вот лечится это такой медицинский термин. Правильно. Мне ближе термин исцеляется. Я согласна, да. Я вот рада, что это такая тема, вот, ну, по крайней мере, в России точно стала очень открытой. Uh, что она больше не такая болезненная, как раньше, потому что люди с зависимостями, они, собственно говоря, их пытались лечить таким как бы морально-нравственным, что ли, принуждением, да, ну, как бы это порок и все, да, то есть некая как бы, uh, графа а, порока. Да, что, у uh, тебя нет силы воли, что ли, значит, ты слабовольный, а сила воли тут имеет значение или нет? Вы знаете, тоже такой вопрос неоднозначный. Сила воли в том, как мы ее понимаем, нет, не имеет, потому что я считаю, что зависимые люди, они обладают огромным волевым компонентом. да, То есть жить, преодолевая неприязнь окружающих, понимая, что ты разрушаешься, каждый день сталкиваясь с невероятным количеством тревоги, да? нужен большой болевой компонент. С точки зрения того, что есть... Простите, я вас прервал, может быть, наоборот, он уже просто этот э, зависимый человек, он уже какой там волевой компонент, у него воли как раз уже нету, то есть она уже полностью подавлена э, вот этим, то, что называли у нас э, пороком, ну, не порок, мы это знаем, болезнью, э, почему, как, откуда тут берется волевой компонент, объясните? Вот если мы будем говорить с клинической точки зрения, то воля, вот отсутствие воли да, – это такая булия. Это когда человек не способен совершать какие-то действия. Да? Вот это, собственно говоря, и есть разрушение воли. Не способен завязать шнурки, не способен встать с кровати, не способен... На этом заработать на кусок хлеба и так далее. Но ну, кусок-хлеба даже уже да, слишком большая будет задача. Поэтому, вот с точки зрения зависимых, мне кажется, что вот ну, волевой компонент в каком-то смысле он, он там достаточно ярко представлен. Если мы будем говорить с другой точки зрения, да, то есть воля это как такая способность к самореализации, да? ну, вот тогда, пожалуй, наверное он деградирует да, у зависимого человека. Потому что для меня зависимые люди, в каком-то смысле, они люди большого поиска. То есть люди с потребностью инициации. И в том числе зачастую алкоголизация и вот наркотизация – это поиск собственного пути, как ни странно. Да, вот такого больного для кого-то, с зигзагами – разрушительного, но когда-то изначально, возможно, это был способ такой индивидуации, собственно, что ли. Uh -huh. Поиск такой идентичности своей, да, скажем так. Uh -huh. Ну, вы знаете, это очень и очень, конечно, неоднозначная точка зрения на данный вопрос. А почему? Потому что, ну, вот я до недавнего времени с такой точкой зрения тоже не сталкивался. То есть, все как бы было ну, как у нас пишут в прессе, где-то там в социальных сетях, и как это объясняют медики, они объясняют совершенно однозначно о том, что это болезнь. Но вот поиск самого себя такого нету, то есть, как можно искать пояс самого себя, это уехать, ну, не знаю, там, в Гималайи, сесть в позу йога и сидеть в ней, так, кто-то там летает и так далее, в Перу еду, там пьют, эту называется медицин, а вот пояс самого себя с точки зрения алкоголя или наркотиков, это очень интересный взгляд на вещи, почему? Потому что, так и да, и я просто вспоминаю, что когда был открыт наркотик, который называется LCD, да, по-русски, mm -hmm. а, то, в общем-то, он был открыт совершенно случайно, а, потому что это были исследования в Соединенных Штатах, есть фильм на эту тему, где, в общем-то, человека испытывали, ему давали, ему давали, а, вот, а, это не назывался тогда наркотиком, это психотропное такое средство, которое давала возможность человеку расширить свое сознание и куда-то, возможно, даже а, с помощью этого преодолеть барьеры, которые, в общем-то, были непреодолимые. А, ну, мы знаем Дон Хуан, это у Кастанеда есть, когда примерно то же самое там делалось, и пьет, когда там... Вот и в Перу такие же вещи происходят. А как вы, собственно, к этому относитесь? Все-таки вот человек пришел... И у него... Ну, он попал в зависимость, на самом деле. Он пробует, пробует, пробует, но это уже становится, наверное, не пояс самого себя, так можно искать до бесконечности, но он себя же ведь разрушает, поскольку ее доза увеличивается и все остальное. Да, я сама согласна. Как вот первоначальный смысл был утерян. Да? И часто зависимые люди, они идут по пути такой фальсификации. И вот вы упомянули, и в том числе и Юнг, кстати, был у истоков создания такой 12-шаговой программы отчасти, да, вот, ну, неким взглядом, да, такие конфиденциальные оксурсские группы были тогда популярны, откуда да, потом это сообщество родилось. И задача его, то, что относится к сообществу анонимных алкоголиков, анонимных это такое, как бы, ну вот воссоздание, что ли, себя, да, обретение себя, только другим способом. И я считаю, что и психологии тоже, и психотерапия, да, то есть предложение зависимому человеку, это более экологичный способ, что ли. Да? То есть способ поиска себя таким, скажем так, жестким что ли, Но лично мне кажется, что он очень травматичен. И я думаю, что современная психотерапия, современная психология, она предлагает такие экологичные пути которых можно столкнуться с какими-то своими переживаниями и состояниями, но ну, не разрушая себя, да? и угу. достаточно как-то вот управляя, что ли, этим процессом. Потому что понятное дело, что когда мы вступаем в какую-то связь с веществом, э, и если мы говорим про алкоголь, то алкоголь – это спиритус спирит, spirit. это, собственно говоря, как вещество спирт, так и дух, да, в том числе. Угу. Мы вступаем вот, ну, как бы в связь, с. Чем-то, с да, чем нам зачастую становится сложно управляться. Ну, существует такое выражение, другое на латыни, истина в вине. Может быть, в этом что-то есть? сказать, какая истина. <смех> истина, может быть, действительно здесь имеется в виду поиск самого себя, познание самого себя. Это и есть истина для того человека, который хочет это в себе найти. А Кто-то развивается и поиски самого себя, скажем, ведут к тому, что человек начинает заниматься системе йоги вот у нас есть программа в которой мы беседуем с тоже достаточно интересным человеком очень реализованным человеком он применяет йогу патанджали это йога сутры это восьмиступенчатая система йоги аштанга йога где идет вот по ступеням развития самого себя а кто-то кто то решает открыть с помощью своего сознания, с помощью, точнее, вот этих психотропных средств открыть свое сознание, чтобы найти самого себя. Ну, в конце концов, действительно, интуиция у нас же у каждого как бы есть, ну, и у всех есть пути, только к этому относятся как-то, ну, по-разному. Но... Если вернуться вот про истину в вине, да, uh -huh. то я как, считаю, что люди зависимые, они совершают э, такое грандиозное путешествие. И они, кстати, достаточно э, ну, как даже достаточно наверное, неверное слово, э, это люди обычно очень толерантные, да, очень толерантные к другим, потому что... Э, в том числе глобально, они а те, кто сталкиваются со своей тенью, если мы будем говорить вот, ä, в юнгианской терминологии, да, то есть люди, которые в каком-то смысле впадение в это дно истины, это столкновение со своей человеческой тенью, в которой есть много инстинкта, саморазрушения, жесткие достаточно переживания, собственная агрессия. То, что социально мы практически не выражаем, ну, как-то это структурируем, подавляем, да, вот я думаю, что зависимый человек с этим сталкивается. Он точно знает, что это есть, да? Другой вопрос, что ему достаточно сложно с этим, есть очень хорошее слово английское «handle», да, что ли, да? как-то вот взаимодействовать, deal it, да? но то, что он вступает с этим контакт, я думаю, что это факт. И возможно, что вот если он смог себя обрести и смог найти какие-то экологичные способы, да, потом, будет ли это 12-шаговая программа, да, будет ли это еще какой-то способ, да, вот такого, как бы, да, обретения себя, другой, да, не а, химический, то это человек, который вот много может принять от других людей, потому что в каком-то смысле он многое познал, да, другими словами. Mm -hmm. Понятно. Хорошо. Вероника, наше время в эфире уже подходит к концу. Скоро начинается следующая программа. Дорогие друзья, это я обращаюсь к радиослушателям и те, кто будет видеть наши программы на YouTube и на Facebook. У нас все программы, в принципе, записываются и выставляются после этого вот такие социальные сети. Вы можете задать свой вопрос, пообщаться с нами, с нашими специалистами, ну, в данном случае мы говорим о психологе Вероника Ну Можно позвонить нам в центр. Это 847-226-9956 телефон. В основном это для Соединенных Штатов. Ну А для тех, кто находится на других континентах, в других городах и штатах, могут набрать тройное W, sungatescenter.com. Сангейтс радио, точнее, Сангейтс-центр это на английском языке, точка ком И там можно поделиться какой-то информацией, задать вопросы и оставить свои комментарии. Ну, также в Facebook у нас есть Сангейтс радио, Сангейтс радио. Можно это набрать. Это все программы идут у нас на русском языке, на Сангейтс-радио. И тоже задать свои вопросы и посмотреть программы, которые у нас шли, которые находятся сейчас в архивах. Ну и скайп. Скайп Сангейтс. Сангейтс, солнечный оборот, на конце буква Сангейтс 1.08. Пожалуйста, звоните, пишите через... Около двух часов мы встречаемся опять в эфире. У нас будет программы по московскому времени. Это будет 6 часов вечера. Программа называется «Школа Таро». Таро, ну, все слышали такое слово, вот мы немножко поговорим об этом. Ну и в 11 часов по времени Чикаго, это уже 7 часов вечера по Москве, будет программа женская гостиная, и там Анастасия Хручинская, наш корреспондент из Сан-Франциско, тоже будет со своим гостем беседовать в эфире. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И до новых встреч. Вероника, большое вам спасибо. Мы будем встречаться. Спасибо. Да, значит, наша следующая программа запланирована не на четверг, на среду. По средам у нас тоже уголок психолога. Программа «До» и «После». Ну, в данном случае Евгений Саяпин уезжает. И это время у нас освободилось, если вы у вас оно свободно. То есть мы начинаем трансляции в 7 часов по московскому времени в среду. Если ага. у вас такая возможность будет, мы с удовольствием побеседуем, продолжим наши ага. программы. Да, ну, мы еще обговорим это время... Вне эфира, дорогие друзья. Ну, эта информация будет у нас, естественно, на Фейсбуке. Поэтому следите, так сказать, за рекламой. Хотя рекламы, как вы видите, у нас нету. Uh, Все, спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо со всеми. Спасибо. До свидания. До свидания.